приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова сегодня я вам покажу мой топ-10 из каталога oriflame номер один. это первый каталог 2021 года он начнется с 28 декабря и закончится 23 января самый длинный каталог в году я вам покажу какие продукты я выбрала о которых я буду разговаривать с клиентами и делать на них акценты потому что когда мы даем человеку каталог он просто теряется и не знает что выбрать тут около полутора тысяч наименований и ну, действительно трудно потеряться Вернее, легко потеряться, да, действительно легко потеряться. Я зачастую в каталогах ставлю такие закладочки маленькие на тех страничках, которые мне самой очень нравятся, и обычно в мой топ входят самые мои любимые продукты. И начнем с самого начала с первых же разворотов. У нас идет очень классное предложение при заказе на тысячу рублей из каталога номер один, если ранее вы не делали заказ вам дает на каждую тысячу рублей право сделать покупку одного из трех продуктов это аромат divine за 799 рублей восстанавливающие капсулы для лица и шеи на вэйдж 1499 рублей или астаксантин за 1369 рублей а если вы ранее делали заказ в каталоге номер 17 на 500 рублей например, один два или три раза то делая заказы в первом каталоге также на 500 рублей вы можете выбирать по одному продукту на каждый 500 рублей надеюсь я вас не очень запутала потому что главное понять условия акции я вам покажу астаксантин это очень классный продукт который у меня всегда есть дома мы его пьем всей семьей кроме кошки и собаки иммунитет крепкий, состояние кожи, волос, ногтей, то есть это идет работа на клеточном уровне, то есть очищение клеток, укрепление иммунитета, очень классный продукт, можете почитать о нем, даже не можете, я рекомендую почитать не просто информацию, вот то, что написано в каталоге, здесь очень мало, это просто капля в море, какой это мощный продукт, и я так рада, что у нас он есть в компании. По поводу Капсул, я себе обязательно возьму капсулы Novage. Я ими уже неоднократно пользовалась, они эффективные, очень эффективные. А для нас, что очень важно с вами, чтобы когда мы продукцией пользовались, был отличный результат. Это именно тот случай. Ну аромат Divine многие знают, потому что это один из таких сторожил-ароматов oriflame как Giordani Gold. И Divine тоже очень давно с нами. И очень многие люди его любят очень-очень поэтому изучайте акцию говорите о ней с вашими клиентами если клиентка хочет себе такой аромат с огромной скидкой вы ей предлагаете выбрать что-то еще из каталога на 1000 рублей и она получает скидку то есть вы получаете увеличение товарооборота ваши клиенты получают выгоду главное грамотно растолковать условия акции следующая страничка о, обожаю такие акции когда у нас выходит огромная пена для ванны с такой классной скидкой объем 750 миллилитров это гель для душа я взяла его чтобы показать вам насколько это большой продукт чтобы вы имели представление что это действительно очень много и будет стоимость 369 рублей очень часто спрашивают пены для ванны но они у нас очень редко бывают крайне редко иногда в каких-то коллекциях поэтому когда такая акция проходит я беру несколько флаконов и у меня они просто уходят в лед бывает такое что клиенты сразу не заметили продукт задержались а потом его уже нет на складе поэтому если есть возможность создавать себе маленькие такие мини склады конечно при условии если вы работаете с клиентами или планируете работать потому что такой продукт он пользуется популярностью пена Всегда в Oriflame, очень густая, ее нужно не просто наливать под кран, как обычно рекомендуют налить под струю воды. Я всегда говорю взбивайте, используйте свои пальчики как блендер, делайте вот такие вот движения, и ваша пена просто поднимется до потолка, при этом небольшой расход пены хватает надолго. У нее всегда чудесный аромат а в этот раз нас ждет аромат вишневого цвета я уверена что это будет очень вкусно вы можете потереть страничку если у вас есть бумажный каталог и насладиться до того как вы приобретете этот продукт поэтому рекомендуем кстати здесь же на этой страничке очень удачная мочалка здесь она показана как будто что-то маленькое на самом деле ее размер 30 сантиметров на 6 то есть она достаточно большая у нее есть ручки за которые можно держаться растягивать и самостоятельно потереть полностью все свое тело следующий разворот крема для рук в основном я буду акцент делать на персиковом аромат алоэ мы уже с вами давно знаем а вот персик это новинка и стоит он кстати дешевле чем крем с ароматом алоэ я вам покажу как выглядит тюбик у меня алоэ есть я им сейчас сама пользуюсь у этого крема классный сюда и аромат концентрация хорошая он не тяжелый то есть у него такая легкая текстура но при этом отлично питает увлажняет не оставляет жирного блеска следа липкости то есть это универсальный крем на каждый день и когда кожа рук сухая например как у меня у меня очень сухая кожа на руках я даже если не занимаюсь готовкой не вожусь с посудой то есть немного контактирую с водой у меня все равно кожа сухая я в течение дня несколько раз увлажняю ее кремом есть у нас еще конечно категория где более такие жирные густые крема их я рекомендую использовать или на ночь или если вы много-много готовили возились с водичкой чтобы дать мощное питание коже в этом случае лучше нанести крем и густым слоем и ничего не делать дать ему поработать то есть питаться да, уйти в кожу полностью Ну, а потом излишки можно смыть или промокнуть салфеткой у меня обычно все уходит аромат персика можно ощутить потерев тоже страничку каталога но если вы будете принимать заказ онлайн такой возможности не будет просто поверьте на слово это очень чудесный аромат следующая страничка которую я выбрала это гели для интимной гигиены в этом каталоге три геля с хорошей скидкой всего по 199 рублей вы знаете я была в панике немножко у меня осталось вот вот столько и приходили подружки у меня была прям стайка подружек в гостях и я их наверх пригласила на мой склад там было два геля розовый и голубой я как раз думаю ну как раз у меня скоро закончится я достану себе новый они их увидели обе забрали по одному гелю разделили и я просто была в панике потому что я не знала что уже в ближайший каталог он будет со скидкой когда я увидела я так обрадовалась потому что без этого продукта я уже не представляю как можно жить это чудесное средство которое позволяет заботиться об интимных зонах хорошо смягчает увлажняет и устраняет все неприятные ароматы. Это супер чудо, которое я также использую и на кухне. Если, например, вы занимаетесь готовкой и работали с луком, с чесноком или с рыбой, то согласитесь, трудно отмыть руки, или нужно лимончиком их обработать, или помыть гелем для интимной гигиены, и не будет неприятного аромата. Поэтому имейте в виду и рассказывайте об этом своим близким. Тут я пропускаю сразу много-много страничек, потому что я не включаю обычно в обзор такие дорогие продукты, как ароматы, потому что у всех разный вкус, и несмотря на то, что у нас классные всегда предложения в каталоге по ароматам, как для мужчин, так и для женщин, ну, это все-таки дело вкуса. мне, например, нравится один аромат, а другому человеку он совсем не понравится. И также я не говорю о серии Wellness и... Навачь. Потому что это такие достаточно дорогие категории товаров, и о них нужно говорить так персонализированно. То есть разговаривать с глазу на глаз, душевно, выявлять потребности человека. И тогда уже делать предложение Вот так просто, как бы кинув человеку каталог, не каждый да, закажет вот дорогую, хорошую продукцию, не зная о ней. Здесь нужно все-таки готовить небольшую презентацию так подготовиться и рассказать об этом так и показать и продемонстрировать вот. поэтому я обычно отмечаю продукты о которых легко говорить легко рассказывать истории реальной жизни вашей или ваших коллег или моей например жизни Это страничка для волос чудесные маски и масла я вам покажу и то и другое маски банан и манго а маску с манго мы рекомендуем для окрашенных волос особенно она круто работает чудодейственная маска у этих масок хороший объем их хватает на два применения даже на длинные волосы если волосы короткие то и на три спокойно хватит эта маска восстанавливает волосы и при этом дарит такой чудесный аромат, вот банановый это просто вот что-то невообразимое. Если вы никогда не пробовали, вот прям смело заказывайте и ту и другую. И поверьте мне, вы будете в восторге. И также масла. Сейчас я использую масло с миндалем. Такой вот флакончик. Здесь у нас 100 миллилитров. А у масла очень экономичный расход. Чудесный аромат. Как я им пользуюсь? если я делаю маникюр педикюр я добавляю в ванночку с горячей водичкой чтобы помочь размягчить кутикулу а если я например чувствую что у меня кожа сухая я просто на влажную кожу после душа наношу небольшое количество масла кожа отлично увлажняется и перед мытьем головы я наношу на сухие кончики волос и оставляю на буквально там 30 минут походила а потом я мою волосы Вы знаете результат классный можно носить после мытья если волосы особенно сухие они прям забирают это масло как бы альтернатива маслу Элио, потому что ну, не все покупают масла специализированные прям для волос да? это более такого широкого спектра поэтому тоже рекомендую в этом каталоге по акции нужно брать два масла тогда будет хорошая скидка 279 рублей цена каждого а если брать только одно то 429 это дороговато выходит согласны следующий разворот посвящен нашим ресничкам разнообразные кисточки для того чтобы сделать наш взгляд самым привлекательным выразительным и очень красивым я вам скину в описании под этим видео рекомендации как правильно подобрать щеточку в зависимости от формы глаз от ресничек щеточку нужно брать разные у меня сейчас есть несколько вариантов кисточек которые я вам продемонстрирую чтобы вы имели представление какие они потому что иногда смотришь на картинку думаешь кисточка такая а на самом деле она немножко другая поэтому посмотрим какие у нас есть кисти я вам покажу кисточку мега объемную xxl the one 5 в одном. вот такая у нее щеточка очень удобная щетка одна из моих любимых вторая тушь водостойкая у меня нет самой водостойкой туши но я вам покажу щеточку из этой серии 5 в одном. у них абсолютно одинаковые кисточки очень похожи с первой тушью Абсолютно удобная кисть, прокрашивает, утолщает, удлиняет реснички, подворачивает и ухаживает за ними. И третья тушь, та, которая у меня есть. У нас получается вот эта тушь. Самая да, экстремально удлиняющая, с изгибом. И вот такая у нее пушистая кисточка. Очень удобный изгиб. Рекомендуем всем, кто не любит силиконовые кисти. Опушистенькие. А Следующий разворот посвящен нашим накоточкам. Ухоженные, красивые ногти. Красивый маникюр. Это всегда будет в тренде. Я не могу себе представить, что было модно грязные, запущенные, необработанные ногти. Поэтому ногти можно обрабатывать в салоне. Да, у специалиста а можно делать дома самостоятельно и у нас вышли чудесные продукты я их уже протестировала у меня даже на канале есть видео где я подробно показываю как ими пользоваться это ночная маска маску мы наносим на чистые ногти без покрытия на ночь чтобы вы уже точно не контактировали с водой потому что эта маска на водной основе и когда вы утром проснетесь пойдете в ванную делать утренние процедуры вы просто спокойно смоете эту маску с ногтей но ну, а она всю ночь будет работать с ноготочками питать их ухаживать восстанавливать и уже утром вы ее смоете затем возьмете вот такую маслицу для ногтей которая просто у меня прям любовь с ним с первого взгляда у меня многие в комментариях писали что оно дорогое да 2 миллилитра это дорого но смотрите как круто мы крутим капелька появляется мы наносим на кутикулу прям с кисточки можно оставить так то есть мы распределяем на кутикулу на ногтевую пластину если она чистая без покрытия можно втереть я люблю маслицу вот так еще помочь ему чуть-чуть втереть пальчиком можно не втирать да, оставить оно само впитается и что мы получаем в результате красивую ровную кутикулу без сухости без заусенцев она размягченная становится мягенькая нежная ее легко отодвинуть если она нарастает и мы не даем кутикуле расти дальше и что больше всего мне понравилось это удобство то что я могу в любом месте делать вот такую процедуру в дороге в путешествии хоть в самолете хоть в машине хоть в поезде где угодно в парке сидеть то есть флакончик иногда неудобно поставить он может упасть пролиться а вот такой вот стик, это же круто! Поэтому любовь есть любовь. При этом у него приятный аромат такой вот. не, не могу сказать, что это яркие, экзотические там фрукты нет. А, просто приятный аромат, он не отталкивает. Такой же аромат приятный и у маски для ногтей, он отличается от запаха лака, очень отличается. Так, и мы уже приближаемся к финишу. Да, у меня осталось два продукта вам продемонстрировать. И это помада, серия On Color. Невероятно классные помады оказались. Честно говоря, я никогда ранее не приобретала себе помады из этого, как сказать, класса. Да? То есть, у нас есть разделение Джордани Gold, The One и On Color. Я всегда себе брала или серию The One, или Giorgiani Gold. И тут On Color. Я просто попробовала, потому что. Как-то у меня заказала подружка что-то из этой серии, а было предложение два продукта, чуть ли не по цене одного. И я думаю, дай-ка я попробую все-таки эту помаду. Попробовала и влюбилась. Мой оттенок теплый ореховый 38 чтобы чтоб не быть голословной. И вы часто меня спрашиваете, Лиля, а что за помада у тебя на губах? А оказывается, это невероятно чудесный тон помада которая ложится сразу плотным красивым покрытием она увлажняет губы не стягивает не растекается это, это какое-то вообще чудо помада и когда у меня ее кто-то распробовывает, всегда заказывают их вот просто вот по 5 по 10 штук у меня есть подруга которая Купила все оттенки, которые ей подходят по цветам. То есть практически половину коллекции она себе приобрела и очень довольна. Говорит, о, я так наслаждаюсь, потому что столько разных помад и такого классного качества. Она очень довольна. Я тоже. Поэтому рекомендуем смело эту помаду. И последняя страничка ⁇ это наши зубы. Мы всегда заботимся о нашем теле потому что оно нам дается одно на всю жизнь и обмену возврату не подлежит поэтому зубы тоже стоят мне кажется на одном из первых мест зубная паста Reflame одобрена шведскими стоматологами проверена мной уже многими годами я вот буквально вот на днях была у, у, сказать, у косметолога у зубного врача и у меня просто немножко пломбочка повредилась и мы ее заменили я, она посмотрела состояние зубов говорит все отлично при этом нет кровоточивости я очень редко к врачу обращаюсь поэтому эту пасту легко рекомендую с удовольствием поэтому наши пасты которые такие чудесные и с такой классной скидкой всего за 119 рублей мы с удовольствием рекомендуем всем близким пользуемся сами конечно на этой страничке еще есть и зубные щеточки можно выбирать либо помягче либо средней жесткости и наборчик для наших малышей тоже рекомендую у меня сейчас малышей нет но когда приезжали племянники я им всегда запасала такие пасты и щеточки они просто в восторге особенно от щеток потому что они на присосках их можно прилепить и к стене и к раковине и к лбу, то есть с ними можно хулиганить и так далее вот такой небольшой обзор я надеюсь мои рекомендации будут вам полезны для того чтобы правильно объяснять клиентам знакомым близким чем хороша наша продукция как ее можно применять и у вас будет всегда расширяться клиентская база я вам всем желаю успехов пишите в комментариях какие вы продукты выбрали в ваш топ-10 и слова какие-то поддержки я буду вашим комментариям всегда очень рада до новых встреч всего доброго пока пока